Привет! Сегодня мы поговорим о котлах. Пока Илон Маск запускает свои ракеты, мы с вами запускаем котел. Что за сие чудо, вы узнаете сегодня из моего рассказа. В маленьких кухнях ресторана до 120 посадочных мест котел редко используется. Но если вы задумали что-то посерьезнее, например, кормить 300 человек, вам по-любому потребуется кастрюля большая с подогревом или котел. Большие пищеварочные котлы, которые начинаются от 80 литров, есть у некоторых производителей 50-литровые, и до 500 литров доходит их общий объем. Котел сам по себе предполагает большой объем единовременно приготовленной пищи. Есть котлы, которые имеют косвенный нагрев за счет Водяной рубашки это в большинстве случаев. Есть котлы, которые имеют прямой нагрев, и, к сожалению, они отходят сейчас на задний план и не пользуются популярностью, потому что еда в них подгорает. Зачем нужна водяная рубашка у котла? То есть, во-первых, что это такое? У вас есть чаша котла, вокруг которой есть еще одна чаша, и в промежутках, вот в этих стенках, у вас залита вода, которая тенами внутри этих промежутков нагревается. У вас идет равномерный нагрев всей чаши, и потом, соответственно, удержание этой температуры. Технология работы в современных пищеварочных котлах подразумевает охлаждение того продукта, который находится внутри котла. Чтобы добиться этого охлаждения, вы сливаете рубашку котла, которая, соответственно, находится при температуре, от 80 до 100 градусов и заливаете эту рубашку холодной водой. За счет этого происходит быстрое и эффективное охлаждение. Если заставить воду постоянно циркулировать внутри котла по стенкам, вы можете добиться еще более быстрого охлаждения. Плюс можно к котлу подключить холодильный генератор, который позволяет воду не просто охладить, а сильно охладить, и за счет этого еще более быстро охладить всю чашу котла. Таким образом, вы можете получить огромную емкость того же компота, сиропа, какого-то соуса, и после этого из котла разлить его в емкости для хранения или в вакуумные мешки. Вот смотрите. Есть котлы, которые стационарные, то есть у вас стоит чаша, огромная кастрюля с подогревами и бла-бла-бла, на полу она не переворачивается, у него есть огромный кран, с которого вы можете это слить, и кран для слива рубашки. Это самый примитивный вариант. Котлы с опрокидыванием дают возможность удобно налить любую емкость, то есть когда котел переворачивается, нужно еще понимать, в каком месте у него находится ось, относительно которой он переворачивается. Это очень просто. да? Вы должны понимать, что если ось находится наверху котла, то переворот котла требует, во-первых, другой гидравлики, более усиленной, для того, чтобы котел относительно этой оси двигался. Но когда он доходит до положения 90 градусов относительно своего первичного положения, вам удобно наливать, потому что эта точка высоко. Когда ось гораздо ниже, котел начинает переворачиваться относительно этой оси, низко по отношению к полу и вам приходится емкость подставлять снизу и в определенный момент времени это становится неудобно потому что котел начинает переворачиваться больше и больше и чтобы из него что-то вычерпать какие-то остатки компота или картошки или чего-то еще вам приходится прилагать дополнительные усилия поэтому высоко расположенная ось она очень удобна для работы, но при этом она подразумевает определенное место установки этого котла, то есть, во-первых, должно быть место для движения чаши, во-вторых, это достаточно тяжелый объем, который ось должна удержать на себе, и требования к производителю по жесткости этой конструкции очень высокие, поэтому и стоимость котлов тоже достаточно высокая. Следующий момент. Люди не понимают, как мыть котлы. У большинства производителей в дорогих версиях котлов есть встроенный душ, который позволяет после приготовления э, душем омыть чашу котла и после этого слить это в, в трап в полу. Но вы должны в любом случае понимать, что котел сливает огромный объем воды единовременно. Чтобы сам котел стал суперсовременным, к нему, естественно, добавляют электронные устройства, которые контролируют, что для нас важное в котле. Да? Это температура внутри самого котла. За счет чего эта температура увеличивается? За счет давления, которое образует вот эта вот закрытая водяная рубашка. Есть манометр, который показывает давление. На манометре есть рекомендованные позиции давления, для того, чтобы вы могли понимать, ага, выше этой позиции нельзя, надо стравливать температуру. Чтобы у вас рубашка не оказалась без воды, внутри стоят термостаты и защитные устройства, которые доливают эту рубашку или требуют от вас долива этой рубашки, чтобы котел и тены внутри не сгорели. Сам котел изготавливается из стали, которая готова выдерживать кислую и соляную среду. Как сделать единую чашу котла? Например, производитель Джонни Фудлайн берет огромный лист металла, упирает его в некий центр и начинает этот лист вращать и надевать на него форму. За счет этого лист при превращении образует эту форму и получается из листа единая чаша котла. Представьте себе какого размера этот станок для того, чтобы обеспечить размер чаши в 500 литров. Но за счет этого они получают целиковую чашу, бесшовную. Это очень эффективно для работы. Большинство итальянских производителей соединяют, то есть они берут три кольца, да, цилиндрическое со скруглением и дно, правильным образом сваривают, и после этого начинается зачистка этой чаши для того, чтобы получить единую цельную конструкцию. Для того, чтобы обеспечить равномерность прогрева, стоят термодатчики внутри котла, которые говорят, что здесь у меня холодная зона, здесь у меня такая-то зона, надо больше нагреть. Чтобы котел переворачиваться, нам нужно как его опрокидывание в положение выливания, да, так и обратно в его стандартное положение. Это уже две кнопки. Для того, чтобы контролировать температуру, вы датчиком выставляете температуру. Для того, чтобы ведрами не носить и шлангов, не наливать котлы, в них встраивается э, смеситель, вы его либо вручную открываете, либо, что очень удобно, в электронном устройстве выбираете количество литров воды, которое вам нужно, открывается клапан, котел наливается полностью водой. К котлам с миксерами идут огромное количество разных насадок, которые позволяют готовить как крупнокусковые предметы, так и превращать в пюре все, что находится внутри котла. Плюс идут чистящие щетки, которые позволяют надевать их на миксер и вычищать чашу котла до блеска. Сам котел внешне да, покрыт тоже металлом, для того, чтобы его было легко мыть, как бы очищать, приводить в порядок и так далее. Есть записывающие устройства в электронной системе, которые позволяет под разные продукты выбирать программы. То есть все, что есть сейчас у современных устройств, есть и у котла. Для того, чтобы было удобно работать с котлом, все котлы оснащаются либо гидравлическими, либо механическими крышками. Крышки изготавливаются как из тугоплавкового пластика, так и из металла. Они могут быть полностью глухими, но чаще всего они делаются с отверстием э, рифленым, для того, чтобы можно было во время процесса, не открывая крышку, высыпать какой-то ингредиент. Итого, котел получается суперсовременное техническое средство.